Всем привет, Срочно включение, появился новый а, мифический торговец, то есть таинственный, а, смотрим значит у него цены, как видите появился новый мифик, а, давайте его сейчас сразу купим 19, ну почти 20 миллиардов он стоит, так успел только одного купить, а, значит смотрите, а, у этого таинственного торговца могут быть три вида мификов, а, значит вот такой мифик, и которого сейчас я купил вот такой. Получается, самый сильный мифик, это вот этот вот а, Дед Мороз. Вот такие у него характеристики, можете посмотреть. Довольно круто. Но купил я его не за 20 миллионов, а за 68 в начальной локации шоп. Как видите, торговец таинственный не, при... не пропал. Он еще появляется, очень круто. Советую всем бегать по серверам, если он у вас не, за... не заспавнился. Спавнится, напоминаю, напоминаю он, то, что в... 29, ой, то есть 21.00 по МСК и в 9.00 по МСК, то есть раз в 12 часов. 21 и 9. В принципе, можно у него купить очень много вот этих вот мифических питомцев новых. Так что еще раз всем советую бегать по серверам и покупать вот этих мифических питомцев. Ну, в принципе, у меня на этом все. С вами, как всегда, был Исбан.